Привет-привет-привет. А? Я кого-то слышу. Да, слева он есть. Охрутил сразу в животик мне пробил. Трое, бля, трое. блять, да. Блять, тут лазер! Так, пропитал за Густином или нет, придется хититься так. Блядь, как он подошёл без звука, нахуй, алё, блядь. Где звук, нахуй, пойдем, пойдем, Я захожу давай. в офис. Давай-давай. Там вот туда есть дверь закрыта. Три Да я удар Да-да-да. Ебать, тройка нахуй, подал. Блядь меня убили. Одного я убил. Да, я тоже убил. А там я тоже убил. Их там, или четверо, блядь, было бы блядь, нахуй, ну, нахуй да, там сидите, блядь, ебаный пидор, с... вонючий, нахуй, с... втроем, блядь, отсасывают друг другу, там, блядь, сидят в закрытой комнате, в подвале, блядь. Ну, ладно, да, я, за... а стен... я... я понял, а, на, с... на стенку слетел, да, чтобы да, да, мне да. это... Я пошел. нам? Да, да, да. Чего, блядь? С... Почему? Да на автомате стоят. Да, блядь. Сука, у меня на одиночке стояло. И я. На И тут один минус, еще есть, второй минус, неплохо. Какой бугило? Я не убил. Сейчас приду. Смотри, могу больше. Ебать, ебать! Ты чё это, блядь? Нахуя ты там сидел, блядь? А ч ты там пистит? Сюда иди. Эй, да, я не могу. Капец, даем 62 патрон. Просто через тело пролетает. 395-й, то же самое Сколько в него надо, Я убил его а, да. чего-то там А, понятно Чё было, блять, нихуя себе. Тут еще один... Да ну нахуй... Да. Я его убил с гранаты! Охуеть! Да. Чё ты, куда ты опять дай? Нет, нет, здесь его... А ты чё, блядь? Вот, блядь? Я щех нахуновидно, на бейсяк прям... Да, пошли мне... Пойдем. Это внизу уже? Да, вот там входит. Где, блядь, засъема вход, блядь. Это я хожу. Я не Иди сюда, иди сюда, блядь. Он на лестнице. Так я понял, блять, он меня чуть не убил, блядь, Алена. Это ты? А да ты спускаешься? Я, я тебя убил. Чё? Ты ёбаный рот. Ты а на... нахуя ты по мне, бля, стрелял, блядь? Ты ёбаный ты а дурак, ты? блядь. Я говорю, я спускаюсь, блять. Слайс. Я по тебе не стрельнул. Йо, блядь. Я про то, что ты. Я райдари нахуй, я нахуй. Да. Блин. Да его руки еще неудобно пикать. Это я затормозил сейчас. Убили.